Видишь, падают дожди октября Видишь, старый дом стоит среди лесов А мы затопим в доме печь, в доме печь Мы гитару позовем со стены Все, что было, мы не станем беречь Ведь за нами все мосты сожжены Все мосты, все перекрестки дорог Все прошептанные клятвы в ночи Каждый сделал все, что мог, все, что мог Немножечко о том, помолчи И слуга выйдет с оплывшей свечой друг ставни на ветру, на ветру Ах, как я тебя люблю, горячо Это коды не сотрут, не сотрут Всех друзей мы позовем, позовем Мы набьем картошкой старый рюкзак Люди спросят, что за шум, что за гром. Мы ответим просто так, просто так Просто нечего нам Здесь бой немножечко непростой. Многие меня ругают за то, что я глушу ладонью, но ну, я по-другому не умею. скрывать все нам вспомнится на страшном суде эта ночь легла как тот перевал ведь ну а дальше все просто